Как же улучшить настроение женщине? Здравствуйте, мои хорошие! И Сегодня я хочу с вами поговорить на такую тему, как улучшить настроение. Как правило, часто у женщин бывает настроение падает, нету сил что-либо делать и нету сил вообще ни на что. И все это происходит из-за чего? Как правило, женщины растворяются в семейных проблемах, в семейных заботах. Они привыкли просто отдавать свою энергию кому-то, абсолютно не заботясь о себе. И даже не подозревая, что этим самым ухудшают себе настроение, ухудшают свою жизненную энергию. И тем самым портят отношения в своей семье. Если вы хотите иметь счастливую семью, хотите иметь счастливых детей, счастливого мужа, счастливый брат, для этого необходимо просто напросто позаботиться о себе и о своем внутреннем состоянии. Почему же это так важно, спросите вы? Как же так? У меня семья, у меня дети, у меня муж, мне некогда просто заботиться о себе. Вот. Это вся проблема всех женщин, любимая, дорогая, прекрасная. Запомни одну вещь, что заботясь о себе, ты заботишься в первую очередь о детях и о своем муже. Как часто женщина за всеми семейными проблемами просто-напросто забывает, например, о своей внешности. Ведь вы же помните, что когда вы хорошо видите, насколько у вас улучшается настроение, насколько вам становится быть хорошо, и вы чувствуете себя уверенно, в первую очередь приведите себя в порядок, приведите в порядок свои ручки, приведите в порядок волосы, приведите в порядок свое тело. Когда в ванну идете не надо быстро ванну принимать, принимайте с удовольствием, расслабленно. Пускай это будет 5 минут на 3-4 минуты дольше, но получите удовольствие от соприкосновения с водой, от соприкосновения со своим телом. Например, хотя бы... Раз в неделю сделайте масочку себе для своего лица, сделайте массаж для себя, для своего тела, хотя бы раз в неделю, пару часов уделите себя. еще очень главная тоже практика вам поможет, та, которая вы, например, утром, когда просыпаетесь, или когда у вас настроения нету, или у вас не получается что-то, да, вы разочарованы, вы обижены, вы просто подходите к зеркалу, улыбнитесь себе, присмотритесь себя, полюбите свою внешность. Если не нравится, возьмите, приведите себя в порядок, да поднимет настроение, включите музыку, потанцуйте. И главное, улыбнитесь себе, улыбнитесь, сделайте себе комплименты, те комплименты, которые вы ждете от кого-то, те комплименты, которые вы хотите услышать от кого-то. Как правило, женщинам, уже замужним, редко дарят цветы. Возьмите, пойдите себе, купите цветы. Просто, или скажите мужу, дорогой, я так хочу цветы, но обязательно в это время, в это Состоять. Не каждый мужчина пойдет если вы будете находиться вовне тела. Главное в то время, когда вы будете просить, вам надо войти внутрь себя, сосредоточиться на своей маточке, сосредоточиться на своем внутреннем состоянии. Вам надо прийти в гармонию, в счастье, в Любовь. Только в таком состоянии начинайте просить у мужа подарки и у мужа цветы. Иначе, если вы будете в другом состоянии, он вам откажет. Если вам было это видео полезно, поставьте лайк. Ведь вам не трудно, да, но мне будет приятно. И обязательно подпишитесь на канал «Мир мысли и чувств», нажав на колокольчик, чтобы не пропустить одно из моих следующих видео. Ну а с на связи была Елена Леенко. До встречи в одном из следующих видео.